А кстати, Свои? если человек это, задержан в валенках, угу. без резины подошвы, тоже делайте бутаскопию? Хороший вопрос, не столкнулся я же. <связ <ten> <связанная> <связанная> <связанная> Для тебя веселые кадры. Сегодня расхреначили мою Ниву. Через 10 минут подъеду. Что случилось? Кажется, все разбито, все стекла, а отпечатки пальцев взяли. Собака работает, да? По поводу сервис-3, да. да? Да, интересное совпадение. Дворники новые отломали. Зеркала побили. Но Ну, били снаружи, явно видно. Панель тебе выдрали, да? Разбили все, кроме одного окна. Крыша, вы обратили внимание, что прыгали по крыше? Во, Я вообще тут отличный след. Мощные. Есть порошок? Тут Конечно, есть. Черный, не белый. Гипотезы следствия будет выдвигать. А колесо важного улика. А если колесо забрал из машины, это уже хищение. Стоим, наблюдаем. Органы работают. Колесо изымается, как вещественное доказательство. И правую фару разбили. Крыша промята. Кто-то на ней прыгал. Вот такой пейзаж. Че, вот эти, да, кусты не помели? А это вы все сами, да, сажали? Да, вот летом сажали. Ага. И они просто забивают болт. А вы им сколько платите ежемесячно? 400 тысяч рублей. Технический директор Багун. То есть его слова вообще верить нельзя. Ну, что с него взять, если его сотрудники не слушаются? Так и говорит. Жалуются. Вы получаете все помятые кусты, подтеки на крыше и сломанные ноги. А еще это, наверное, воняет, да? Просто бассейн. Нечистот. И фонтан из туалета. Ну, хотя 400 тысяч компенсирует все. их негативные эмоции, да? Да, и он офигел, говорит, как это? Говорит, не, я ничего не буду, крепите как хотите. А на следующий день тебе разбили вот эту Ниву, да? Ровно на следующий день. И куда тоже? деньги идут от аренды? Как так? А вот так. <laughs> Интересная схема, да? Потому что не было решения собственника. Угу. А, у вас тоже, да? И решили нас проучить, типа, каждый день приключения. Короче, Антоха, вот для тебя веселые кадры. Сегодня расхреначили мою Ниву, ну которая на мне числится во дворе дома. Интересно, как это может быть связано с управляющей компанией, потому что ну, как бы больше пока не, не на кого подумать. Ни с кем конфликтов не имею. Здарова! Здорово! Здорово. Ты где, там, возле Ага. Да. А где адрес какой? Что, тут внизу на песочной парковке. Ага, а ты полицию вызвал? Да, они уже приехали, кинуло вот приехал. Ты сейчас там будешь? Да, да, я тут пока. Через 10 минут подъеду. Ага, давай. Давай. Здорово. Только просьба сотрудникам пока не мешай работать. Они там отпечатки, следы все изучают. Может сам дашь интервью? Угу. Что случилось? Значит, днем подхожу, собакой гулял. Ага. Вот у нас Нива есть, старенькая, а. но в, в хорошем состоянии. Дверь открыта, чипсы валяются, бутылка из-под лимонада, короче. Ну, я закрыл, все. А она внутри? Цел... Внутри? Да, ну, видимо, кто-то оставил там, сидел. Двери открыты. Я закрыл, все, как бы, все. она закрытая была. Вот, а сейчас вечером иду, а... ну, она целая была, короче. Подожди, подожди, не понял. Сегодня, когда все это было? Чипсы? В обед я подходил. Сегодня? Да, она целая была. Ну, двери открыты, и чипсы внутри. Да, остатки чипсов, там бутылка из А, кто-то залез, да? Кто-то сидел, когда не знаю. Но суть в том, что я все закрыл, как бы обратно, все целое было. Ага. Сейчас вечером собака гулял, все разбито, короче. А что, днем полицию не вызвал? Ну, как бы, ну, преступления не было никакого. Ну как, вскрытие машины? Ну, она открытая была, там замки не работают. Ага. -а. Да. А сейчас просто все, все стекла а разбили. Сейчас все разбито, все стекла, эти как их, фары, вот это все. Ничего, ты полицию вызвал, вот, да, вон да, они там работает. Да, довольно-таки быстро на редкость приехали. Отпечатки пальцев взяли с машины. И кинолог там. Собака работает, да? Да, кинолог. Значит, следы там всякие, посмотрели на снегу. Mm -hmm. И что, короче, они сейчас... Они свою работу, в принципе, сделали. Они ждут э, дознавателя, который может несколько часов ехать, так что. А подойти нельзя сейчас заснять? Ну, можете их опросить. Не-не, машина интересная. А, пошли, пошли. Слушай, ну когда в этот пост в Кайнфорум вышел? Сегодня? У меня уже пост постов где-то 5 или 6 вышло. По поводу сервис-3, да, да? по поводу сервис-3. Поэтому такая вообще совпадение интересное. Да, интересное совпадение. Враги есть? Вот у врагов-то и нету, как бы с соседями хорошие отношения, я им помогаю постоянно. Они ко мне обращаются по разным проблемам. Ну а так-то... Как думаешь, ну, кто это кем, что сделал? С кем не конфликтую, не знаю. Вот зачем. она, да, машина? Да, не знаю даже о кого подумать. Пойду с полицейским пообщаюсь. Здравствуйте, а, да. я могу к машине подойти, поснимать вокруг? Да. Здравствуйте. Да, да. Следы там ничего не затопчут? Да? Здравствуйте. Да? Да, да. да, то есть в обед целая, все было. да? А сейчас вот по периметру все стекла выбиты, все зеркала. Вот по крыше как будто попруга А чем били? Не нашли? Скорее всего из багажника достали. Что? А, дамкрат, потому что Дамкрат рядом валялся какой-то. Капо... А дамкрат куда забрали? Дамкрат внутри сейчас салоно вот, бежит. А -а -а. На первом сиденье. А -а -а. Вот эти отломали. Дворники новые отломали. Зеркала все новые тоже поставлю. Зеркала побили. Да. видно, что ничего не, не хотели украсть. Аккумулятор новый вот. Да нет, это видно Вот аккумуля... аккумулятор новый на месте, короче видно гадость хотели да именно да. хотели вот по крыше зачем прыгать а у тебя там внутри не ни магнитола Нет, ничего, ничего не было был. слушай ну вот это окно, кран... окно целое да одно окно почему-то они пропустили а вот отпечатки да брали да интересно Ну, били снаружи явно видно Конечно. Вот домкрат, да? Вот да, этим. Вот этот он лежал рядом. С панель тебя выдрали, да? Панель выдрали. Вон. А, панель выдрали, да. Нифига себе. Зажигание дергали, нет? Не смотрел? Ну, вон а, валяется, подсос валяется. Где? Чуть не вижу. Где он тут? Куда ты уже утащили? Ага. Ну, я на эти так, все снилось, я не так, а ты на ней почти не ездишь, да? Ну, она сейчас в неисправном состоянии в последнее время. Мы ее пытались заводить, вот тут снега ни сугроба, ни снега, ничего Мы ее вытаскивали. Слушай, ну трос. Трос даже не забрали, смотри. Да, я говорю, тут как бы домкрат хороший. Канистра. Канистра с бензином. Ну, ничего не трос. Светозащитный этот. Жилет, перчатки, щетка, это, воронка, это, это вот эти крабы, да, для, это, для подпоривания. Да. Слушайте, Короче, ну, беспорядок ну, полный, вещи в других местах. Не разбили нет. все, кроме одного окна. А? Крыша, да. О, смотри, а, по, а крыша у тебя была вмята? Нет. Помяли, знаешь? Чтобы-то прыгали там. А видно следы, отпечатки какие-то. Да. Так это, они отпечатки сняли-то? Да. С крыши. Отпечатки валенок? Нет. Отпечатки валенок. А сверху прыгали засняли следы. А там сейчас следы есть? Да. Я вижу. Вон, прыгали. А отпечатки... Сейчас же дектоэлоскопии валенков делают. Да, да, да. Есть такое. Не зря же нам это видео показали. Объяснение взяли, да? Объяснение отпечатки пальцев, отпечатки пальцев ног, это просто потрясающе. Это вот, Даже валенки не снимал. Отпечатки с валенков взяли? Да. А я могу, отвечаю. Я могу показать ваши валенки. Пожалуйста. Да, действительно сняли. Я отвечаю на свои слова, это можно проверить. Отпечатки сняли с валенков. Валенки-то тут причем? Это просто потрясающе. Мне понравился мою валенки, блин. Может, они хотели такие же? Ты Хорошо, они что я. По следам, наверное, искать будут. Да. Вот. Я удивился, коврик дали сначала валенок потоптать, чтобы заполучить эту черную Краска. пыльцу. Зактялоскопия да, валенков. А потом сложили А4 листок и на тебе. Так, а бензобак где? Ну, стой, стой. Ничего мыть. тоже трогали, да? Что-то пытались сделать. Да, что-то измеряли. Колеса-то что-то не проткнули. Интересно. Целые, да? Да вон, всю машину разбили, привет. Ох, да. Ты же знаешь, у нас нево есть. Ну они, конечно, знали. Вот сегодня разбили все нахуй. Покупай. И сейчас по крыше попрыгаем. Уничтожили на машину все. Вот эти чипсы валелись. Да. Да? Не знаю. А на, на крыше вы обратили внимание, что прыгали по крыше? А-да-да, -а -а, да? -а -а, там эксперт все не по Нет, так там войде должны были, вы же телоскопию этих обуви делаете. Все сделали. Сделали, да? Конечно. Так вот ничего ну вам и различные. Половина крыши, сырая. То, что обрабатывать нельзя, сейчас невозможно. Вот подсохнут. Не, ну там вот так, с это, сбоку видно, прям, что там следы обуви чьей-то. То есть а они запрыгивали. Обувь мы фоткали здесь, возле, и собака ходила тоже. Обувь мы изъяли. Все, все изъяли, ну. Но... А -а -а, так всё. вот, зачем вам разрешили подойти? А так если бы себе не изъялись. Конечно, бы вам не разрешили. Добро, благодарствую. Да, так, все нормально. Ну но они говорят, все сняли все эти. Да, и все закончили. Ты видишь, что молодец? Познавателен. Да, по сути, ну вот видно, что здесь хулиганство. Да, хулиганство. Какое хулиганство? Причинение имущественного вреда. Ну и хулиганство же тоже. Хулиганство – это административка 20.2, а причинение имущественного ущерба – это уголовка. Больше пяти тысяч. Есть разница? Ну, тут больше. Ну вот. Тут только одни 5 рублей выскочат. Плюс крыша еще выдавнута рубля четыре потом панель не я бы так внимания не обратил но я просто недавно был в отделе полиции там сделали дактилоскопию подошвы и обуви будут будто скопирование Буд, бутоскопирование да. если пальцы это да, а будто да. и дактила это обувь на обувь каком это а обувь, это на это греческом это или латинском белая <с подошва была из краски да тут почете. еще влажность стоит не, она же бьется без осколочных. Ты что делаешь? <свят> не раскачивай. Во, там вообще отличный след. Здесь не По продавили. да. у нас чего детский широкий <свят> след? У, у нас общий нет, размер детки, есть. Детки. Да нет, это детки. вообще. Ты что, там размер увидел? Обувь зимняя, вся широкая. Я не знаю, зимой вообще. Не, могли, как бы могли дети. Вот не знаю, по-моему, не детский след. Четыре Но... пальца как минимум. Но все равно так надо считать, как зимняя область. Не, я, конечно, понимаешь, у вас. У меня вообще большой. <сcoff> <сcoff> да, покажи, потом. Может, <сcoff> может, ты это потанцевал? Может ты забыл, что ты танцевал на машине? Хорошо, что это были не валенки, я так скажу. Да, да. С да. валенками. А кстати, если человек это задержан в валенках угу. без резиновой подошвы, вы тоже делайте будто скопи. Хороший вопрос, не столкнулся. А это хорошая шутка. Нет, реально, вот человека недавно задержали. Он про придется кататься. Нет, у него валенки были, но с резиновой подошвой. То есть это, ну, про резиновую подошву. Валенки. А вот так, если просто валенок, что там? Hey, я, я застал в такой момент, когда вот человека доставили в валенок, действительно, подошву. Вот, вот же видно под светом, по, под прожектором, вон следы. Четкие отпечатки следов. У меня такие же на двери, а от ОМОНа остались. Что, ломился ОМОН? Конечно, дважды. Ну, я сразу заметил. Мне а? знакомая картина. Как зачем? Искали труп? Трупный запах издавался из квартиры. Да. кто-то Нет, я же за неделю до этого уехал, я же не дурак. Нет, сами придумали. Вон прям посередине четкий след. Вот если вы свой порошок посыпите, то будет вообще идеально видно. Есть порошок? Конечно, есть. Черный, не белый. если тебя найдут? Еще что? На домкрате валял все по этому покрытию. Да, на домкрате валял. А походу сильный. На домкрате пальчиков нет, к сожалению, мокрый весь. Где ты был? Я на починил. А мы с вами виделись, да, недавно? Как ваши дела? А вы не в сервис-3 работаете? Нет. Нет? Здравствуйте. Что а? случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Репортаж снимаем. Репортаж? Да. А что? А где вы вам? Говорю, ну как это? Вы ко мне приходите отключать или закона? Все Там вопросы в деревне. этот приказ дают нет. свыше. Я а понимаю, что ей приказ дают. Я ей скажу, ну, что вот слово, это же скрыт. У тебя она тоже скрыт? Нет. Почему? Это документы, работа. Вы работаете, выполняете определенную... Документы, а Вы занимаетесь Вы вообще долгом? кто? Молодой человек. Какая разница? Я вас тоже знаю. В смысле не знаю. какая Я непосредственно с, с лицом, которым если а значит, ставят, а, ну, а я вас чуть не стрелял. не Ну давайте мы с вами поговорим. Да. вы приходите и ко мне в, в гости, не я стрелял. Не вам приходу. в гости. А кому? Не оплачивают. Почему вы не оплачиваете? Мы с вами оплачиваем. Вам предоставят да, свои да, чеки, да, которые не, не оплачиваются. Да, У меня да, Нет ни Никакой, и нету. Идите разбирать и жаловаться. Покажите мне, где моя задумка. У меня с собой документов нету. Я сегодня не помню. Ну вы ко мне в четверг пришли. Вы меня отключили в четверг и просто убежали. Мы вас не трогали. Как это не трогали? Четверг вы вышли. Мы, мы даже к щитку не подпустили. Поступила жалоба от жителей города Сургут. А -а -а. Ну да. а в четверг у меня просто взяли ну, Сами тоже посудите, начальство... Нет. Дает распоряжение, работник как вы... Так в том-то и дело, что они на словах все дают, ни одного документа не показывают. Ну, к ним же претензии. А претензии. у нее двое малолетних детей, и как сейчас кормить их? Понял, претензии-то к ним же. Она тут при чем? Вы как тут... при чем? Непосредственно вы... исполнитель. Я, я понял, вы занимаете должность, да, придет. Вам начальство говорит, вы должны вот эту работу выполнять. Так должны правильно? письменный приказ, чтобы ответственность себя снять. Да я, я с вами Дарья Игоревна? Дарья Игоревна, да. Вот все. Угу. Снимите, как включает вот это номера. Все претензии, вот так вот они говорят, все претензии здесь. Здесь кому претензии, то есть они приходят домой просто Все, конец фильма. А то у нас предположение, что именно сервис-3 тут стекла побил. Зачем? А? Зачем? Ну как зачем? Не знаете? Не знаете? Да, это типа они ходят, бьют, чтоб им ездили, ремонт делали, да? Все люстрыжат, управляющие компании. А вы где за Я понял, это фильм. G ЖЭУ 2 или 4? 4? А у вас это Гаврилова, что ли, директор? Да, и ночью, пока люди в отеле, все, кто вышло, они заезжали. Вчера видео вышло, не видели про них? Я, <свят> управляйку разрешу <свят> по На все косяки <свят> а думаю, мы, мы На все органы да? острове, Почти все, побили, все стекла побили <свят> Ничего не вытащили Просто да, по хулигане Слушай, это важная деталь Он ничего не сказал про запаску Запаски нету, говорят Денис, важную деталь сообщили Запаски нету вроде как сзади. Да, я слышал да? Обязательно напиши об этом Запаску нашли так, вот это выкатили, да? Угу. Значит, где-то должно быть это. это как туда катим? Быть, да. Слушай, это, свои гипотезы оставь при себе. Тут главные факты зафиксировать. Гипотезы следствие будет выдвигать. Я не вижу следов подката, значит, кто-то нес. Все, короче, близко 5 метров не подходите. Они, скорее всего, просто не успели ее это похитить. Они домкрат бросили и колесо бросили. Там. А колесо – важно улика. Если просто побил, это как бы хулиганство, причинение ущерба. А если колесо забрал из машины, это и уже хищение. хищение да. Это уже совсем другая статья Уголовного кодекса. сразу? И да тут, и хулиганство. тут хулиганство, административка. Плюс нанесение имущественного ущерба, уголовка. И, и хищение, уголовка. И. Стоим, наблюдаем. Органы работают. То, что обнаружили, молодцы. А если колесо забрали, значит, это уже хищение, попытка. Логично? Абсолютно Следов подката не видно, значит, это вручную принесли. Три статьи, получается, хулиганство, причинение имущественного ущерба свыше 5000 и хищение имущества. Следов подката не видно, значит, кто то принес пешком. Там следы остались, скорее всего. Колесо изымается, как вещественное доказательство. Что, упаковку от чипсов, да, изъяли? Да. Отпечатки пальцев. На генетику появился. На генетику даже? Ничего себе. Ну, она скомпина, там пальцы точно ничего вот не будет. Так, и правую фару разбили. Ты мне сказал, он мне сказал, что ты купишь такой. Я топор. Какой топор? Вот, видеокамера, самое лучшее оружие. Ну сегодня Денис без запаски остался Приводица. без машины. Приводица. Тут уже не видно, они же этот клейку ленту прикладывают. Нормально видно, вот он, вот вот вот вот, смотри. Вот, вот он нет, вот вот отсюда. отсюда, вот отсюда. Так, а эта машина при дневном свете. Так, правая фара разбита. Вот те же отпечатки, которые снимали. Здесь на крыше отпечатки, видно что крыша промята, кто-то на ней прыгал, стекла разбиты, зеркала разбиты, панель выдрана, запаску изъяли. Разбили все окна, кроме правого заднего и кроме форточек. То есть раз, два, три, четыре, пять вместе с лобовым пять стекол и два зеркала и фара передняя. Вот такой пейзаж. Че, вот эти да кусты не помели? Вот все снесли кусты. Вон там видно прям как они. Сюда, сюда говори. Видно, как сломанные, можешь подойти, посмотреть, как они сломанные, Да, я потом скажу, это засниму. Вот. вот отсюда все кусты просто снесены. Вот это... яблони, видишь, торчит. А -а -а. На нее тоже покусились, не знаю, целое, не целое, еще летом проверять будем. А это вы все сами, да, сажали? Да, вот, летом сажались А что, это тут техника работала или вручную они? Да, там... вот здесь техника проехалась. И вот сюда все. Дворник бы такой хреней не занимался. Видишь, вот эти кучи, вот кучи, видишь, лежат, ну, это ну, все ну. Это, МКСМ приехала и бегла. И это не один раз, они так постоянно убирают, я постоянно жалуюсь, а -а -а. и они просто забивают болт. А вы им сколько платите ежемесячно? Около четырех в месяц дома идет на 400 тысяч рублей. Это только на общедомовое имущество содержание, да? Да, это на содержание дома. А вы видите, кого, какие работы видите? Дворник и техничка работают, их видно. А, ну, за эти деньги можно было заборчик хотя бы поставить, что и обещал директору, но он так и не поставил. То есть его слова вообще верить нельзя. А фамилия как директора? А, тех, технический директор Багун. А, Багун? Да. А, мы знаем, как он это. Десять вот. раз он это. Он как бы много чего обещает нам, но ничего не исполняет. Исполняющие вот мы... обязанности не... директора Дмитрия Николаевича меня зовут. А фамилия? Багун. При обязанностей ООО. По... Да. На том основании, что я заместитель директора. Но Если вас так это сейчас, то он, ну, придите завтра, запомнил его доверенность. То есть сегодня вы без доверенности, а завтра без доверенности? Да. Вы да, хотите разговаривать с доверенностью да, или правильно. с человеком? Если вы хотите говорить с доверенностью, приходите завтра. Если вы хотите говорить с собой как с человеком, как главным инженером и исполняющим обязанности директора, давайте разговаривать. Еще раз, вы при исполнении должны обязанности. Вы здесь как гражданин РЭК присутствуете? Как частное лицо или как управляющий фирмы? Как частное лицо. Как частное лицо вы здесь? Да. А что тогда разговаривать? А где директор? Я директор. Ну, вы что? Вы лицо. только что сказали, что ну, вы частное я лицо? Марча, я там, что -то тоже буду долго Подождите, а, я не понимаю, да что вы от меня да понял. Так вы как частное лицо, лицо здесь присутствуете как или как директор? Как директор? <смех> Уже третье мнение Ну, что с него взять, если его сотрудники не слушаются? Он говорит, я, я отписывал сотрудникам, они ничего не сделали ну, <смех> <смех> Так и говорит <смех> <смех> Жалуется <смех> Получается, за 400 тысяч вы получаете э, все помятые кусты, да? потеки на крыше и никто ничего не делает и сломанные ноги. А, и ноги. Ну, вот и ногу здесь вот видите, женщина сломала вот ногу, Вот здесь да? недавно тоже грязная лужа была. А, ну да, покажу потом. Не прошло и недели после сломанной ноги, вот здесь с Кстати, обратите внимание, ни у одного дома столько колодцев нету. Строи, инноваторы. Два, три, вот. четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9, да. 10, вот, вот эти все колодцы, они постоянно чего то забиваются, это все выкачивается прямо вот сюда на улицу, и мы потом падаем и ломаем ноги. А еще это, наверное, воняет, да, все? Даже больше скажу, первые, вторые этажи э, из унитазов такие фонтаны вытекают, uh -huh. а вот в этом помещении, там где парикмахерская была, там никого не было, uh -huh. ну, не, нет арендаторов, и хозяин приходит, открывает, и все залито, uh -huh. просто бассейн, нечистот. И фонтаны с туалета. Ну, наверное... вот такая жизнь в сепрамстроевских домах. Я думаю, управляющая компания тоже уже э, пожалела, что взяла этот дом ну, это, ну... в службу. Но что? хотя 400 тысяч компенсирует все эти, так сказать, негативные... Все их негативные эмоции, да? Да, негативные Поэтому, эмоции можно закрыть глаза <связь> за такую сумму. Ну, можешь передать привет. А, сервисной компании. Я перестал ходить к директору. Мы сказали, директор нормальный человек, на связи, адекватный. А где директор? Я директор. Что? Вы только что сказали, что вы частное лицо. Всегда приходили к нему, всегда мило общались и никогда ничего не делалось. Мы перестали к нему ходить, мы начали писать. А, самый прикол. За два года почти ни на одно обращение письменное. От меня, от председателя совета дома, практически ни одного ответа не получено. На что мне сотрудница сказала, у меня очень много дел по, по домам, мне некогда на ваши еще писульки отвечать. Mm -hmm. вот. Поэтому я решил писать через ГИС ЖКХ mm -hmm. сайт. Правильно. И вот они начали наконец-то отвечать. А к директору я на последнюю встречу с директором принес вот такую пачку писем. И он офигел, говорит, как это? Почему это не отвечено? Начал все перебирать, короче, говорит, я это отписывал, это отписывал. Почему не выполнил? Не понимаю. И на следующие дни начали мне резко приходить, там по одному ответу сразу на 10 писем. Короче, вот, Он, видимо, запрек ее все-таки, чтобы она ответила, и она целую неделю сидела и отвечала мне за все годы на все письма. И получается, получается, недавно вам удалось поймать сервис-3 на том, что они просрочили ответ на 25 дней. Он, он сам говорит, я в шоке, как так можно не отвечать, все, говорит, обязательно должен быть ответ. Но я сейчас просто через ГИЗЖКХ пишу. На ГИЗЖКХ они не ответили на одно письмо, на 25 дней просрочили и получили административное дело сейчас на них составляется. Получается, мне позвонили с управляющей компанией говорят мы вам подготовили ответ но не можем его загрузить в систему. Я говорю, ну, конечно, вы не можете загрузить, потому что вы просрочили. Mm -hmm. Они говорят, там какая-то техническая ошибка, мы вам сейчас на почту ответ пришлем, а вы там снимите обращение, потому что мы его снять не можем. На, Закрыть. На, на газ, да? На ГИС ЖКХ, закройте за нас. Да, на ГИС ЖКХ. Я говорю, нет, я ничего не буду, крепите как хотите. И в итоге я захожу на ГИС ЖКХ, все они прикрепили, все пришло нормально, короче. И... Буквально через несколько минут звонят уже инспектора с Жилстройнадзора и говорят, вам тут ответ просрочили, вы жалобу писали. Mm -hmm. а, а, а, на данный момент вы получили ответ? Я говорю, да, только что получил. <laughs> как вы узнали? <laughs> Она говорит, у вас же претензий к управляющей компании нету, все нормально, да, вы получили это. Я говорю, как это? На 25 дней просрочены, жалоба есть. Вы что? А, то есть есть претензии? Конечно, есть, Я говорю, все. Все, и прилетает на ГИЖКХ с это возбуждение административного дела по нарушению сроков ответа. Mm -hmm. Вот такие веселые истории у нас постоянно. И получается, вчера, вот после того, как ты опубликовал вот эту статью в Ка да, Каинформ, точнее, опубликовала по твоей просьбе о том, что управляющая компания была привлечена к административной ответственности, на следующий день тебе разбили вот эту НИВУ, да? Да, да. Ровно на следующий день. А пару дней назад публиковали, что женщина подскользнулась на льду, который что-то сливали они там. И сломала ногу, будет обращаться в суд. Уже заявление подано. Mm -hmm. вот. я, я от тебя подавал, потому что женщина в больнице не могла это сделать. Mm -hmm. На лед я подал. И по кустам, сломанным еще неделю назад, через администрацию города тоже их сказали будут привлекать э, возмещению э, отрат, потому что кусты дорогие по 600 рублей сирень стоит куст и э, деньги выдавала субсидии администрации города. Угу. Администрация города очень недовольна вот этим всем. Они тоже все в шоке. Ну что-то ничего не делают, я так но Ну, пока ничего, э, как сказать. Я через Жилстройнадзор тоже обращение подал, они переслали в администрацию города, сейчас ждем их заключения. Но я так думаю, что если они ничего не возбудят, то мы возбудим, так как мы получали субсидии и мы закупали это все. То есть мы понесли материальный ущерб. Ну да. И у нас чеки все есть. Там получается, это все заново надо все сделать. Да, ну мы хотим обязать их, чтобы они восстановили все кусты. Ну, либо в, общем, в денежном эквиваленте, Да. Да, в общем, как мы начали все это контролировать и зафиксировать на ГИЗ ЖКХ, как-то все мы, мы осознали масштабы ущерба, приносимого нам от управляющих компаний за, за 400 тысяч в месяц. Хотите ущерб, приходите к нам, всего 400 тысяч рублей месяц. И ваша жизнь превратится из скучной в очень интересную. Вы будете изучать законодательство Российской Федерации, будете становиться грамотными потребителями коммунальных услуг. Да, и собирать осколки от окон. Приходите в сервис 3. И собирать осколки от оттоком вашей машины. Да, да, да. Делайте каска на машину обязательно. А у вас, получается, что? ТОС, да? Вы ТОС создали? У нас, я председатель совета МКД, у нас активный совет дома, угу. все люди очень активные, все пытаются разбираться в там, законодательстве и так далее, угу. следят за своим двором, за домом, активно работает чат дома, и у нас еще совет района, совет ТОС, тоже очень активный, то есть кусты сажаем, вот, парковку вот эту сделали, буквально там. Из болота отсыпали песком, скинулись жителями. Вот. но постоянно чё Сейчас подали заявку на строительство детской спортивной площадки, большой для детей, потому что здесь просто ничего нет. То, что Сипромстрой тут построил во дворе, это ничего там. Пустота. А, скажи, мы на крыше видели какие-то антенны, их очень много. Это О. совет дома давал на, на это добро или Хороший нет? Хороший вопрос. И куда Тоже... деньги идут от аренды? Короче... А... Тоже очень интересный вопрос, который недавно всплыл. Оказалось, что две антенны, два сотовых оператора просто на халяву, на шару размещаются на нашей крыше. Платят старожеку в Сипромстрой по старинке. Как? Так вот исторически сложилось. Как так? А вот так. Интересная схема, да? А в общей бюджет дома что-то поступает? Нет, нет. Просто на халяву. Вот две антенны из трех. А третья мотив. Честно, заключила договор с управляющей компанией и по 15 тысяч месяц платит. Уже накопилось там порядка полмиллиона рублей за эти годы. Но у вас на счету, на общедомовом? Да, на отдельном специальном счету mm -hmm. по арендатору. Так же, как и с рекламой с лифтов. Ну, там поменьше. Конечно. Так там не три антенны, там их что-то 20 стоит. Нет, у нас три оператора. Сколько там антенн, я не знаю. А, -а, а У нас три оператора. Ясно. Суть в том, что два вообще не платят, одни платят в управляющей компании. И оказалось, вот недавно выяснилось, что никакого основания заключать договор не было с управляющей uh -huh. компанией, потому что не было решения собственника. Uh -huh. А, у вас тоже, да? Сейчас собственно. они срочно расторгают договор и выгоняют эту антенну. Именно ту, которая платит. Этих они не трогают. Решили нас проучить, типа, вы, так как вы не доверили... Uh, вы жители не доверили управляющей компании заключать договоры и получать деньги, mm -hmm. не получите тер ни хрена. Мотив прибежал ко мне, спросил, а почему нас выселяют? Короче, ни с того, ни с этого, нормально же все было. то платили деньги договор. А этих не трогают, которые вообще просто никуда не платят, там, в сторожу куда-то там. Вот. Ясно. И реклама с лифтов пропала резко. Да? Да. А, тоже прибыль, да, к вам не идет. Вообще домой. Ну, получается, у вас тут вообще веселая жизнь. Да, каждый день приключения. Значит, это у нас 16 этаж, да? Да, 57-я квартира. Так, чтобы видно было. Видно, так, ну тут ловить без понятия. Вот здесь все уже да? Да, ну, фотографии должны быть. То есть я Денису скидывал. да. да, да. А, вот, вот эти это... вот? Вот это все, вот здесь что-то текло, да? Да, а -а -а -а -а. Ну точно. точно я не скажу, когда это было. То есть э, мне один мужчина 16 этажа позвал. Он сказал, что вот это довольно часто происходит. То есть они с этим борются уже вроде как 6 лет. А от... дошло след... до сих -то нас только сейчас. Вот именно что. То есть Общество не информировано. Вообще в этом. Тогда все течет, течет, течет. Да. На щиток вроде ничего не попало. На щиток не попало, попало в соседей на розетку. Там, как бы, цеснят, как что пахнуть начало. Там пришлось щиток вырубить, а то мало ли. Отбесточили квартиру? Да. Здесь, вроде, ничего нет. О -о -о -о. Ну, какие потеки. Трещины пошли. Трещины. Здесь. Ну тоже что-то брызгало. Ну это вот с этого крана, скорее всего, да? Что-то? Насчет крана не знаю. То есть я там приходил тут, я даже не помню, было сухо или нет. А я сюда нельзя я... зайти, да? Туда ага. наверх. Да, тут замок. Вот, ну тут все как бы видно. Потеки, потеки, потеки. Это. Так. И здесь. Ну что, да течет, но прям то, что не Это что? Подожди. Кстати, могу руку засунуть. Подъем. О, точно. Здесь вам поговорить, он там как раз занимает этот вопрос в группе дома по поводу то ли сотовых операторов. Это короче, знаешь, что? Это только с разрешением собственного. Да, да, он раз. так говорит, там мы не давали. Не, Но ну я шутка, вообще, знаю, что Ну, насчет опасности сказать ничего не могу. Электромагнитное излучение очень сильно. Вы прочер? Да, вот эти? Ну да, не голосай. Колоссальные деньги за это получают. Теоретически эти деньги должны использоваться. фонд вашего дома идти должны? Да. По закону. Только куда они идут, на самом деле, понятно. Какой вид у вас классный. Вот о нем, кстати, да, беспокоюсь. Шли слухи, что застроят, но не застроили. Набережная у нас очень хорошая. Да. А, вон еще. Вон там еще в углу видно потеки я бы позвал вас в ту квартиру, которую мы снимали, но мы так и не смогли достучаться, молодец. Угу. Еще, подожди, вот тут еще. То есть, это вот на несколько этажей вниз, да, идет? Вот это между плитками, то есть, как бы, этот... Лестница-то открыт, или она, или со шкуплевого, а вот оно все сквозь летечет. Текло до 11 этажа. А это из-за чего происходит? То есть, на крыше какие-то эти... работы не приведены, что ли? А вот э, это мы и не, не знаем. То есть, никто у вас это в известность не ставит, а? А, мы так, как, да? Ну, это отказывается вам, что близким человеком, который в 6 лет ослабжается. Ну, я вижу, тут ремонт частичный да, проводили, что-то замазывали тут. Возможно. То есть, вот эти потеки пытались скрыть. Что сейчас? Потеки пытались скрыть, вот тут вот, видно, что замазывали. Вот тут замазали, здесь замазали. Вот трещина идет. Это значит эту шпаклевку сверху ложили. Чтобы замазать, скорее всего, вот такие вот ипотеки. Ну получается у вас тут вообще веселая жизнь. Да, каждый день приключения. Благодарствую. А, заходите еще.